Добрый день! Зовут меня Алексей Оксана Николаевна. Проживаю я по адресу улицы Ленина, дом 123. Недалеко от нашего дома находится котельная. Вот она рядом со школой, рядом с общежитием. Вот здесь в серединочке находится котельная. Проблема у нас такая. В прошлом году установили новую трубу. Установили новую трубу. Началась зима. Вот уже в этом году вторая зима. И глядя на снег, по снегу видно, что, скорее всего, устанавливая трубу не установили фильтр, либо не знаю, что там происходит, чем она отапливается, но отапливается она углем, уголь, видно, который привозит, и из трубы вылетают очень крупные частицы угля, довольно-таки крупные, и второй год у нас уже такая картина происходит весь уголь черный, все здесь у нас вокруг черным чинов, радиус большой этой черноты, в зависимости от ветра, заходит он за линию на партизанской. до переезда улицы Ленина, туда за светофорой и до вокзала, вот этот весь радиус захватывается, и у нас здесь все очень, То есть снег-то черные одно, а этим всем мы дышим. Это все у нас в квартире, это все наш организм принимает. И хотелось бы знать и решить эту проблему, как можно знать и как можно решить данную проблему. Углем вылетает с трубы Я говорю, а мы-то этим всем дышим?